Это Аня Сейли. Думаю, сегодня мы хорошо подобрали фон, потому что разговор пойдет о величайших фильмах, которые я хочу вам посоветовать. Так что поехали. Первый фильм, который входит в мою пятерку лучших, называется Interstellar. Я выбрала его, потому что он просто заслуживает быть в этом списке, и рейтинг у него очень и очень высокий. Крайне редко и, наверное, даже впервые фильм, снятый после 2000-х, попадает в мировой топ-250 и тем более сразу на второе место, уступая первенство только классике. Фильму «Побег из Шаушенко». Хотя «Интерстеллар» и соскочил на несколько позиций ниже, некоторое время после выхода гениальности в этом фильме никак не уменьшилась. Это реально шикарный фильм. Он наполнен большим стремлением покорения космоса, в надежде открытия новой планеты для переселения всего человечества, так как Земля превращается в непригодную для жизни пустыню. Ты образованный человек, Куб. И отличный пилот. И инженер. Миру хватает инженеров. И самолетов с телевизорами достаточно. У нас еда заканчивается. Я скажу так. Несмотря на сверхчеловеческую работу операторов и режиссеры, история и картина в целом, которую мы наблюдаем более двух часов, потрясающая и даже не всегда вообразима, захватывает с первых минут. Нам не суждено спасти мир. Нам суждено покинуть его. Вас готовили именно для этой миссии. У меня дети профессора. Ну так идите и спасите их. И это, скорее всего, именно тот случай, когда лучшие компьютерные спецэффекты получилось совместить с русской глубиной мысли, в нехватке в которой американские блокбастеры всегда обвиняются. Ты ведь не знаешь, когда вернешься. Но я вернусь. Погуглив немного в интернете, я узнала, что «Интерстеллар» означает «находящийся между звездами». Этот фильм имеет рейтинг почти 9 звездочек и Оскар за лучшие визуальные эффекты, что немаловажно. Мерф, я люблю тебя. И всегда буду. Я вернусь. В общем, эта фантастика просто взорвала мой мозг. Я там и ревела, и смеялась. Так что я в восторге от этого киношка и советую его всем. Следующий фильм имеет название «Люси». Честно вам признаюсь, когда после просмотра этого фильма выходила из кинотеатра, то полностью забыла, кто я такая и что здесь делаю. Мне даже не хватало сил думать о том, куда сейчас мне нужно идти. Настолько сильно я втянулась во внутренний мир этой киноленты. Несмотря на то, что у фильма рейтинг чуть ниже, он мне понравился не меньше за предыдущий. Этот боевик о том, как обычная студентка-тусовщица становится добычей бандитов, они используют ее в своих целях, Шив Люси под наркозом пакет с неизвестным пока широкому населению наркотическим веществом. Ее задача – переправить наркотический груз в своем животе. Но случается так, что пакет внутри нее лопает, и наркотик попадает нашей студентке прямо в кровь. Под воздействием этого наркотического вещества активность ее мозга увеличивается до 100 процентов для сравнения у самого умного человека на планете альберта эйнштейна мозг работал на 15 процентов то время как мозг рядового жителя земли производителя лишь на 10 люди используют лишь 10 процентов своего мозга но Только представьте, если бы нам были доступны все сто процентов. Кем мы могли бы стать? Впоследствии она приобретает сверхчеловеческие возможности, управляет людьми и материей, как Бог. Препарат активизировал новые области мозга. Она особенная. Мы должны защитить ее. Месс, не двигайтесь. Пожалуйста, поднимите руки. Что она будет делать, приобретя такие способности, узнаете во время просмотра. Третий фильм называется «Области тьмы». Когда мне посоветовали его, я сначала думала, что он мне не понравится, так как меня отталкивало название. Но получилось так, что теперь он является одним из лучших фильмов в моем обзоре. Кстати, идея фильма сходится с идеей кинокартины Люси. История начинается с того, что писатель по имени Эдди находится в глубочайшей депрессии, он очень беден и очень хочет справиться со своими проблемами. Старый друг бизнесмен предлагает, ему супер таблетки, которые якобы должны помочь главному герою выбраться из круговорота бытовых и финансовых проблем. И якобы эти чудо-таблетки уже прошли клинические тесты и с успехом проверены на людях. Эдди Мора! Привет! Расскажи мне про книгу. Сколько ты уже написал? Ни единого слова. Пожалуй, я могу тебе помочь. Говорят, что наш мозг якобы работает всего на 20% он заработает на полную. Согласится ли бедный писатель на авантюру с таблеткой и что случится дальше? Увидите сами. Далее фильм, который я также хочу внести в этот список, это кинолента под названием Начало. Кстати, режиссурой фильма занимался гениальный Кристофер Нолан. Он же является режиссером вышеупомянутого мной кино Интерстелла. Картина начала наполнена нереальной фантастикой и супер спецэффектами, что мы наблюдаем в искусственно созданных в снах жертв, которым главный герой внедряет в голову мысль вирус. И эта мысль после пробуждения отосна сна кажется этой жертве, собственно, придуманной. Мы создали мир снов. Помещаем объект в сон, и он наполняет его секретами. А потом приходите вы и крадете. Но, честно говоря, это не совсем законно. Хочу заметить, что этот фильм получил целых 4 Оскара. Лучшая работа оператора, лучший звук, лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты. А рейтинг у него 9 звездочек. Этот фильм стоит на восьмом месте в списке лучших за всю историю кинематографа. Сны реальны, когда мы в них. Но просыпаясь, понимаешь, произошло что-то странное. Ой, извините. И последний фильм называется «Исходный код». Взорвалась бомба в электричке в пригороде Чикаго. Все пассажиры погибли, в том числе некто Шон Фендрес. Теперь вы, это он. Вспомните, капитан, кто мог взорвать поезд. Сосредоточьтесь на пассажирах, ищите тех, кто нервничает. Как всегда, у вас будет 8 минут. 8 минут. И снова взрыв. Это кино очень интересно снято. Главный герой Колтер мистическим образом оказывается в теле неизвестного мужчины, и этот самый мужчина вот-вот должен погибнуть в железнодорожной катастрофе. Если ее объяснять простым языком, то душу Колтера переместили в тело другого человека. Колтер вынужден переживать его смерть снова и снова до тех пор, пока не поймет, как предотвратить гибель этого мужчины и катастрофу в целом. С возвращением, капитан Стивенс, где? Внутри исходного кода. Что такое исходный код? Компьютерная программа, капитан. Исходный код позволяет переселиться в тело другого человека за 8 минут до конца его жизни. Скажу по секрету, после просмотра этого фильма вы начнете ценить каждую секунду своей жизни как никогда ранее. Что бы ты сделала, если бы знала, что жить осталось всего 8 минут? От наслаждалась бы каждой секундой. Надеюсь, вам понравилась моя презентация великих, по моему мнению, фильмов. Хочу только добавить. Приятного просмотра. Пока!